Привет. Если что, это, наверное, уже десятое интервью за последний год, которое дают Джейм. Слишком много у тебя берут интервью. Как это работает, почему? Наверное, потому что я мега интересный человек. Мезия гигант. Это... Не, просто, мне кажется, просто закончить какие-то контент-мейкеры, а некому... у некого взять интервью и ко мне обращаться, а я, в принципе, не отказываю. Джейм Джами Али. Игрок российской организации Virtus Pro финалист Starladder Major Berlin 2019. Джами известен своим стилем игры, который прозвали Джейм Тайм. Стиль заключается в аккуратной игре и в большом количестве сейвов. Джейм занимает лидирующие позиции по миру, как человек с самым маленьким количеством смертей за игру. Ну и также из-за его внешности его слишком часто ассоциируют с Иисусом. А за последние 20 дней это его уже третье интервью, которое он дал медиа-гигант. Что еще сказать? Было много интервью, и тебя мало где спрашивали про твою национальность, и где ты родился? Mm, я родился и вырос на Ворсийске, это такой город на юге. А, национальность, у меня отец из Афганистана, а мама русская. Вот и Я жил в русской семье, в русской культуре, и в принципе считаю, унифицирую себя как россиянин. Вот. Сколько тебе сейчас лет? Мне 22. Считаешь ли ты, что ты многого добился за свои 22 года? Ну, я считаю, что относительно кого брать, но, в принципе, я доволен тем, что имею и что у меня было. Но не прям я там не горжусь, не хожу, вот я там что-то там делал, где-то был, с кем-то играл, нет. 22 года, серьезно? Да. У него где да, вообще? нравится, да. И вот него 22. Ну, ты, тебе нравится быть похожим на более взрослого? А, да нет, я бы, мне не нравится борода вообще, но все говорят, урод без бороды, носи Серьезно, борода прям тебе заходит. Да, понятно, но я в принципе хочу, пока мне 22, побыть молодым, а то, блин, ну через 8 лет, понятно, я буду всегда с бородой ходить, наверное. Слушай, не, не надо забривать. Еще это забривать. Да вот ты, ты, как, ты как все, понимаешь? Нет, это твой имидж, все, тебя нельзя ну, ну, я могу без бороды. Это как Эдвард, когда он собрел бороду, все, кто это вообще? Вот, про это у меня есть отдельная мысль. Маргенштерн сказал своему интервью Джарахову, что надо меняться. Что людям надоедает один образ. Так они на него смотрят, как он поет, а ты играешь. Не-не-не, там типа он меняет прически, стиль поведения с аудиторией, то он там Семенин, то он Хью Хеффнер. То же самое я могу сделать с собой, да? То есть, если бы у меня было время, я бы там, не знаю, по-разному по себя вел бы, вот был бы подреотом своей страны. И разные образы бы на себя примерял, но в принципе. А в один день у меня есть какой-то запал, а в остальные 30 нету, и вот все как оно есть. То есть в какой-то момент можно от тебя ждать Лысину и... Да, я думаю, все что угодно можно ждать от меня. В этом будет виноват Моргенштаб. Джейм Тайм. В чем его секрет? Ну, мой стиль игры выработался с годами, просто мне неприятно, когда меня кто-то убивает, да? То есть, если тебя убили, ты, значит, ошибся, правильно? Но вот делаем вывод, что я не ошибаюсь, получается. То есть у тебя меньше всего ошибок на <но> бруссене? <связываешь> ну, по сути, да. Ну, нет, конечно. Ну, просто, наверное, э -э -э темперамент так сложилось все, в принципе, э -э нравится много играть, да. То есть, если ты агрессивно идешь, то ты, в принципе, два фрага дашь и умрешь, а время-то идет. Хочется поиграть подольше за компьютером, <связываешь> там побегнет. когда в клубе, да, ты... А <связываешь> да. Я у меня в клубе тренируюсь и играю в стелки. Да. У тебя завтра игра с NAV в 18.00. Что ты сделаешь перед игрой? Сколько ты будешь тренироваться? И в каком момент вы зайдете в TeamSpeak с командой? Сколько времени Я жду начала игры? Так, ну если это Нави в 18.00, то мы зайдем в TeamSpeak где-то в 5.00, в мы потренируемся, как я буду играть DM. Ну, там, час, больше, может быть, в зависимости от того, как я себя чувствую. И ну, мы до этого соберемся, обсудим, что мы пикаем, что мы ваним. И может, тогда, ну, если мы по ходу турнира играем, то мы можем не готовиться. Потому что мы, в принципе, знаем, как люди играют. И на каких картах мы будем играть, мы, в принципе, знаем. Но если это прям. Новый турнир, первая открывающая игра, то я посмотрю игры, посмотрю, там, на что у них убор сделал и так далее, чтобы я там правильные вещи раскаливал, все. Ну, на самом деле, ничем не отличается от подхода к спиритам, гамбитам, вот. Уже сейчас объявляют лучших игроков пошел 2020. А ждал ли ты себя на 20-17 позиции? Ты ждал да, себя? Нет. Ну, не, вообще не ждал, я, ну... Провалили как я, так и команда первую часть года. Ну, даже большую часть, и поэтому никаких надежд у меня не было. А что скажешь про американский список игроков, которые попали? Ну, это, наверное, не самый объективный рейтинг за все время, потому что, наверное, американцы только последнюю часть этого года отыгрывали между европейскими командами. Там, но что есть, то есть, в принципе, это же просто рейтинг. Не знаю, но как бы он же за него деньги не платит, как только мы заходим в квартиру Джейма, мы сразу видим два роутера. Расскажи, зачем это делается? Это делается для того, чтобы если бы у тебя проблемы с одним провайдером, ты менял на другой. В случае DOS? Ну не в случае DOS, допустим, часто проблемы возникают. Просто пинг некоторых серверах 100. Ну и все, это ничего не сделаешь. Например, на одной локации у одного провайдера... Вот есть германские, немецкие сервера, там две локации. На, у, у меня с одного провайдера хороший пинк на одну локацию, а на другую плохой, а на другом наоборот. Mm -hmm. Хотя на другом пинк у меня там 45, а на другом 35 на другие. Ну, как бы что-то непонятное. Были ли у случаи, когда тебе нужен был, я, был да? mm -hmm. Нет. Были случаи, когда я платил за обу, а пользовался одним и все. А в основном один из них отключен, и я им воспользуюсь, когда ну, будут проблемы реальные. То, то есть он так быстро включится? Ну я там скину деньги на баланс, ну, и через 5 минут он активируется. А. Хотя у Марик, сам у, Марика, у него там два интернета, и он так вот, «Сейчас, пацаны, подождите, паузу я поменяю». Все, поменял, го. вот так у него. Я не знаю, как он это делает. Ну. Так Два провода подключены, и он один... Ну может быть. Ну да. Но, видишь, он не экономит. Эти пять минут, может быть, сыграют роль в игре в финале. Ну, не сыграют, потому что ты настали техническую паузу, делаешь бэкап, и все нормально. Мы сейчас находимся в Питере. Сколько здесь квадратов? Не знаю. Типа 35, наверное. Даже однокомнатная. Нет, 35 здесь побольше будет. Однокомнатная, же? Ну, наверное, я не знаю, какая-то кухня называется. но. Ну, 40, значит. А твоя? Нет. Так, подожди, ты, ты финалист чемпионата мира. Так, дважды, трижды. трижды, трижды, да. И ты не на своей квартире? Нет. Лунаман зависимый? Не-не, я просто жадный. Ну, нет, блин, во-первых, я переехал только 7 месяцев назад, 8, я именно в эту квартиру, а в Питере живу, может, там год и 4 месяца, 2. Ну, я не Петербуржец, и за год э, в городе брать какую-то квартиру, не зная самого города. Да и в принципе я и жил в Киеве два года. Как бы нету пока у меня цели взять квартиру, поэтому ее и нет. Сейчас я вам покажу некий лайфхак спустя три года. Мы заходим в Шифтаб, заходим в настройки веб-браузер и вместо Гугла который у вас будет приписан, вставляем Cybershock.net. Нажимаем ОК, и теперь после любого нажатия на V-браузер, у вас будет включаться сразу Cybershock. Это ускорит подключение на наши сервера просто в три раза. Сейчас мы выбираем любой режим, к примеру, Deathmatch, Light. Если на сервере есть приписка Light, это означает, что после игры на этом сервере вам не нужно будет перезаходить в игру. Мы делаем Kill и выходим из сервера. И теперь... Мы можем спокойно запустить матчмейкинг и какие-то построенные файлы вас не тронут, потому что это сервер Lite. Хочу уточнить, мы держим сервера в четырех странах мира. Германия, Франция, Россия и Казахстан. Так что высокий пинг у нас не приветствуется. Единственное, что Хабаровск... С ним пока что проблемы Проект Cybershock.net абсолютно бесплатно для игры Мы зарабатываем только на продаже премок и наших спонсорах Сейчас я вам расскажу про уникальную функцию дроп скинов Она есть только у премиум, который стоит 5 долларов в месяц Вы можете играть на серверах и выбивать иногда скины Понятное дело, половина из этого фейк, но отзывы есть, как люди играют и получают скины Ну а также функция скин-чейнджера, которая доступна премиум и лайт подписке Вы можете выбрать любой ножик и он меняется автоматически в игре Просто сразу же, ну или же пистолетик Давайте выберем USP Orion. вот так вот ну а также у премиум игроков есть еще функция смотреть, кто играет из про игроков или стримеров. К примеру, вот мой друг Клемикс играет на сюрфе, а есть про проигрок Адео, который прямо сейчас играет на б-хопе. Нажимаете на эту кнопку и присоединяйтесь к нему и общаетесь. То есть это социальная гребанная сеть. Ну, понятное дело, я молчу про наш мангаз, который вы можете поиграть в CS GO. Ну и, кстати говоря, именно сегодня новостной портал WinGG написал... Большую статью про этот режим именно у нас Конечно, грустновато, что об этом написал проект западный, а не российский Но ну, вот так вот получается Ну и пока я рассказываю вам про Сабершок, мы уже готовим новые обновления Поэтому, чтобы не пропускать эти обновления, подпишитесь на пабли ВКонтакте Сабершока Ну или попробуйте в ближайшее время наш проект, если вы еще у нас не были Все ссылочки я оставлю в описании В каких составах до Вангар ты играл? Это было три состава то есть я, получается, человек, который играл, ну, плюс-минус в двух составах, на самом деле. Я играл очень много, там, года-два Северин, Паша Нож, Тревел, Еросе, там, ВУП, ну, мы менялись там игроками, кто-то в какой-то момент уходил, Димасик. И это, в принципе, что-то более, ну, что-то серьезное, мы там уже что-то разбирали, много играли, а до этого Просто на каких-то ланах собирались единожды, вот. больше у меня не было составов. То есть ты называешь три, три состава, это был первый? Ну два, два состава. Это, вот это. это первый был, и авангар не поменялся по сути, да? Ну, авангар и вот Virtus. Pro, если да. так скажу. Это, это. ты в один? Да. Ну, то есть три года в одном и два года в другом. Это, mm -hmm. другом. это очень серьезно. Слушай, да. тебе кажется, что если человек меняет часто составы, значит, проблема в нем. Mm -hmm. Если он настолько часто их меняет. Так, я об этом никогда не думал, но, в принципе, все индивидуально, наверное, на дистанции можно определить какую-то закономерность, но я ее не могу определить, потому что об этом вообще не думал, но кому-то не везет с составом, организации распадаются они, кто-то может меняет там шило на мыло еще кто-то может не с теми людьми а кто-то может реально сам такой человек которого не терпят и которому ну как бы нужно сменить обстановку как тебя заметили в ангар это было летом у меня проходил банная сея. да я его всегда упоминаю хотя мог бы не упоминать мою мое грязное белье у меня был банная сея, и он как раз проходил и меня пригласили в команду на роль снайпера, на роль снайпера-капитана. И это было потому, что, первое, меня заметили уже давно. Я там на шелтиве играх каких-то выделялся против там, Виктора, Бабла. И второе, там играл мой бывший тиммейт, Димасик. И он как бы посодействовал, скорее всего, положительно отозвавшись обо мне. За что ему спасибо. Он шел в Я слышал об этом, я рад, что, блин, ну что? нет, что он нашел то, чем может заниматься, то, что будет приносить ему удовольствие, взять деньги. Это, Ну он как бы не сдался, хотя мог бы, а продолжил, продолжил играть, нашел себя. Всем желаю успехов. Пару слов про ангар и вовлеченность Йонгуна в коллектив. Про ангар пару слов. Хорошая команда, очень много теплых воспоминаний. Вместе с Йонгуном мы были на Будскампе в Киеве. Ну, как бы, реально очень теплые какие-то воспоминания. А я даже когда ну, там жил, это все происходило, я уже тогда понимал, что это, ну, как бы, один из, наверное, самых счастливых моментов в моей жизни, что как бы какая-то жизнь-мечта, бут-кэм, вот, КС, постоянно все смеются, нас там было много, всякие казахи, еда, там, ничего делать не надо, только КС. Да и, в принципе, результаты были, ну, как бы, не жизнь, а сказка. А по поводу конкретно Юнгуна. Гуна, вовлеченности, он был максимально вовлечен. В какой-то момент, особенно на стадии становления, формирования команды очень много дал, там, каких, как бы, человеческих каких-то качеств, такие там, ну, ну, больше он работал, ну, над игрой он не работал, он давал какие-то свои оценки, потому что он тоже играл в КС, там, даже на каких-то турнирах участвовал, но больше как люди, он нас, как бы, чему-то учил, да, делился опытом. То есть без него это тоже одна, там есть Достан, есть э, Йоник, Йонгун, Мейфилд э, тоже часть того успеха, который у нас был. Что он в, в тебе изменил? Я думаю, что это он сделал и, и отчасти Достан. но то, что там ты капитан, ты управляешь, вот это вот лидерские какие-то качества, что, наверное, у меня их не было. Ну, как бы, ну, были на каком-то раннем там, этапе, и они пытались развивать во мне это, то есть ты решаешь, ты капитан, там давай, делай это, ну как бы давай какой то уверенность, и чтобы я как бы брал больше ответственности, там больше как бы, не знаю, переживал, не знаю, ну короче, какие-то лидерские качества. Мой голос, чтобы был во время игры, вне игры, как бы громче, выше, значимее, чтобы он, ну, относительно того, что до этого было. Сколько аниме ты пересмотрел? Примерно. Ну, смотря как считать, если сезоны, то есть, допустим, если Атака Титанов, там несколько сезонов, и если вот на шикиморе там считается каждый сезон за один просмотренный тайтл, то так где-то около 120, с учетом всяких длинных типа драгонболов и Ван, «Ван Пис наполовину посмотрел. А если вот так, на вскидку, ну, штук 60 от различных. А можешь выделить топ-3 аниме, которые ты посоветуешь посмотреть? Ну, мне Кайдзи нравится. То есть там про азартные игры. А потом, ну, блин, всякие тетради смерти. Ну, там этот режиссер, у него, в принципе, все неплохие. Можно его загуглить, я его не знаю. И пусть будет какой-нибудь а, поцелуй сестер, например. А почему ты засмеялся? У ну, что-то какой-то подвох есть. Ну да, там... Ну это, на самом деле, надо к аниме подходить комплексно, и надо все жанры исследовать, вот. А там что, ЛГБТ какой-то? Нет, типа... Инцессы? Не хентай, а, как сказать, Этти. Это там, типа, девочки, что-то там... На брату пристают, сестры. Инцессы? Ну, наверное. Не знаю. Но там не было инцест. Там просто, типа, заигрывание со старшим братом. Там, типа, у них ну ничего не, не доходило, да, до финала? Нет, там оно не грязное. Хорошо. Пойдем посмотрим, как ты играешь. Где играет трижды финалист чемпионата мира? Ну, место у тебя, на самом деле, уютное. Если рассматривать по столу, здесь, понятное дело, все девайсы от HyperX. Но я хочу больше обратить внимание на то, как играет джем. Если что, понятное дело, здесь кресло Dixie Racer, 2546, монитор 240 Гц. Твоя фишка в том, что ты играешь на RDFG вместо VSD, от кого ты перенял эту идею? Я точно не помню, но скорее всего GetRight, а может и не он, но кто-то из проигроков передвинул просто вкладку, я чекал KFG и увидел, что да, в этом есть логика. и Повзаимствовал данную раскладку. Сейчас мы покажем примером то, что он получает благодаря такой раскладке движения по карте. Так, ну вкратце. Идти вперед R, идти назад F, влево D, вправо G, <coughs> садиться на Z. Как всем известно, эта клавиша ближе находится к моей раскладке и легче нажимать на Ctrl. Дальше флешка на A, смог на запятую и молик на K, K L русская. В принципе, на шифте идти на Space. Вперед прыгать колесиком. А, ну, в принципе, все. Оружие также переключаешь, то есть ничего, ничего необычного. Просто вместо WASD я перевел на две клавиши вправо. И как будто это супригиниально. Но на самом деле, на этом обратите внимание, я не думаю, что стоит. В принципе, ничего в целом не поменялось. Ну еще вопрос от Фандера насчет блэкбаров, почему ты используешь прямо сейчас эти настройки, хотя многие игроки приходят на 16 на 9, 1920, либо же такой же 14 на 3, то только растянутый. Даже тот же Зайв вчера перешел на 16 на 9. Почему это происходит сейчас у про игроков и почему ты остаешься на блэкбарах? Так, а по поводу почему я не перешел, это связано с тем, что буквально два дня назад я поменял компьютер на обновил какие-то запчасти. И сейчас я могу перейти на Full HD. До этого у меня не хватало FPS, банально просто. И я я попробую еще раз. То есть я пробовал до этого, но FPS не было. Сейчас я попробую еще раз перейти. В чем плюс этого разрешения? все Почему все переходят? Первое, модельки движется медленнее. Второе больше обзор, очевидно. Третье, лучше видно в смоки. Четвертое, ну как я понял, я играл немного, ты жестче открываешься на коротеньких стрейфах, да, то есть, когда ты играешь там, растянуто 4 на 3 то ты вот, вот так вот медленно не можешь открыться, допустим, Робс, но если в его игру посмотришь, то есть там только он на коротеньких играет и вот Full HD как раз дает это все. Но... Да, интересно. Про твои искусства с Иисусом. Так. Ты носишь такую длинную прическу, по какому поводу? Ну, у меня череп странный, да не, ну как бы... Во-первых, скрыть изъян разных размеров ушей, первое. Второе, в принципе, мне нравятся длинные волосы, потому что я там слушаю какую-то музыку определенную. Помимо этого, я учился в школе и ходил в универ, где ну, нельзя было длинные волосы носить. И поэтому я компенсирую упущенное время. Если вы сейчас посмотрите, как мы ходим и какая у нас разница по росту, хоть я не самый низкий человек, Жем, какой у тебя рост? Метр девяносто четыре, по каким-то хорошим данным. Но последний раз метр девяносто три было в спортивном клубе, я измерял рост. Что, получается, уменьшает бюро? Не, наверное, просто там клуб неправильно настроен, я надеюсь на это. Были у тебя попытки заняться спортом, имея такой рост? Да, я занимался футболом 5 лет в юношеской футбольной школе. Ходил на все соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу. И вот где-то в 10 классе перестал заниматься. Что скажешь про игру «Валоран»? Почему настолько много игроков ушло в эту игру? Могу сказать то, что я не знаю ничего об этой игре. Я не смотрел ни одного видео, ни одной секунды. Ну, знаю, что на ККС там есть разные штуки. Вот что я знаю. То, что мне рассказывали. Почему ушли? Наверное, потому что не выдержали конкуренцию в КСе. Очевидно, наверное. У кого-то, может, там баны. Кто-то, может, хочет сметь обстановку. Но, наверное потому что не было хорошей команды, хороших условий, в которых они могли работать. Ты сейчас отмечаешь игру с OOP и э, капитан. Назови своих аякумиров, э, за которых ты наблюдаешь и понимаешь, как лучше отыгрывать в этой роли. Ну, начнем с того, что снайперов-капитанов не так много. Это по пальцам пересчитать. Фолин, МСЛ, Кэддиан. Так, э, в СНГ про JR пробовал себя Эллиан. Декстер когда-то пробовал, помню. А, в принципе, наверное... А, Никтор еще был. Вот, наверное, все. За кем слежу, наверное, есть снайпер Федофолин. Первый открыватель. Ну, как бы Такой, дв второй. два года у него эра была своя. и с ним я, ну, как бы да, То есть тогда не было таких так много снайперов-капитанов. Но там всякие вещи я беру. Ну, его обычных снайперов в основном. Почему ты не играешь в FPL? Ну, в разные периоды по-разному было. Но в общем, потому что нету времени. Команду могу играть только во время отдыха либо ну да во время отдыха очень часто во время отдыха я еду домой в Новороссийск и там будет плохой пинг но это, наверное именно конкретно в отдых почему не играю а по, по ходу сезона потому что банально нет времени Да и желания особого нет в принципе играть я обычно уставший когда надо играть fpl и не хочется там руинить людям Потому что я у меня как бы не я, не хотя. я захожу, какие-то миксы может сыграть для себя. Молча отбегают то, что мне надо, там понажимаю стрифы чтобы чувствовать себя лучше. А так, чтобы заходить, там раскаливать, помогать кому-то. Там еще не, та, не факт, что тебе споты дадут, да и как бы тебя могут типа, унижать. А ты, в принципе, ничего и не скажешь вот, а потому что в английский не на том уровне, чтобы ты там сам типа троллил и булил. Как, бы. как ты отдыхаешь после игр? Каких-то тренировок или официалок? Фин, э, Я отдыхаю после официалок. Никто не отдыхает. Только есть ну, если. Все зависит конкретно от графика. Если на следующий день официалка, то никто не отдыхает. Но если она рано, то все идут спать. Если у них режимы хорошие. Ты также там тренируешься, даем играешь. Насчет режима. Я заснул сегодня в 10 утра. Ты заснул в час ночи. Да. Это шикарный какой-то режим. Это у тебя всегда так или не так получилось? Ну вот, например, неделю назад у меня был режим ложиться в час дня, просыпаться в 10 вечера. А -а -а. Только неделю назад. Но сейчас начались тренировки, и, в принципе, режим сам собой уже идет. А, а когда... Вот почему мне такой режим сходился? Потому что это отдых, и я, в принципе, за режимом не особо хотел следить. Но и уложился, когда захочу. Ну так и вышло. А тебе не кажется, что когда ты не ограничиваешь себя в режиме, получается больше продуктивности и результатов? Или все-таки нужно соблюдать его? Я думаю, что... Ну, очень многие люди считают, что ночью как бы творить э, можно, да, ты как бы вдохновлен. Но если это все переходит вот как в 10 вечера встал, то... В принципе, нет разницы Во сколько ты там ложишься Хотя я когда проспался в 10 вечера Я уже там в 11 вечера Ну, в КС шел играть А если бы я встал в час, то я бы, может, растянул бы Еще часов в 5, ничего не делал бы да а, так, да, а так В принципе, ты, когда прям поздно просыпаешься, Ты прям думаешь, блин Но Это надо не это у меня произошло, потому что у меня привычка Играть вечером А когда начал вставать позже, то она как бы осталась Но если бы я вставал всегда поздно, то этой привычки не было бы ну, конечно, нет, значит... Да все индивидуально. Ты учился в Новороссийске? Да. До какого класса и как у тебя по образованию? До одиннадцатого класса, поступил в УУЗ, первый курс отучился полностью. На кого? На экономиста, по образованию все, на Зак ты закончили ты на этом. Сохраняешь деньги, да? Не-не-не, в принципе, я ничего конкретно про специальность не узнал. Там макроэкономика, микро, что-то водные какие-то вещи. Э, там, всякие инфляции, а вот конкретно там, финансирование и там, управление предприятием, там бухгалтерский какой-то учет, этого у меня не было. И потом это уже первый курс, он, как всегда, водный. Там какой-то материал вообще со школы был. И, в принципе, я, наверное, даже не экономист вовсе ты капитан, ты, тебе легко учитывать экономику в На самом деле, да. Но раньше, было, раньше было полегче, потому сейчас там вообще, ну, что там вообще она что-то бешеное, какие-то луз-бонусы, это за смерти, фраги, там АВП ты иногда не ожидаешь. То есть сейчас сложнее, чем год назад или два года назад, когда там экономику поменяли. Но у нас мне помогает команда, то есть контролирует меня. И у нас даже есть ответственный, не будем называть его имя, который. Ну, в... У вас есть седьмой игрок. Не-не, просто у нас человек в команде говорит, типа, вот столько-то денег, плюс-минус, и... А, так он просто заходит в ваш шифтап, и смотрит... Не-не, он просто в голове у себя прокручивает, он и никаких, никаких запрещенных методов. Работа вне киберспорта была ли она у тебя? Ну, я учился в школе, там работы в принципе не было. Летом можно было где-то поработать, я работал два дня, газеты раздавал, разносил по типа, ящикам. Пару дней и получил там 500 рублей, это было адски сложно, прям. А вторая работа, это мне мама устроила помощником геодезиста. И я там тоже походил пару дней, что-то поделал, и потом все, в принципе, играл в КС. Сходил на тренировки, в футбол играл, и все. А когда в ВУЗ поступил, тоже, в принципе, работы нет. Какие были обстоятельства, когда ты познакомился с Именно с Именно, вот я... Первый раз поиграл там вообще был, там 7-6 лет, э, ну, один раунд, сыграл пару раундов. Потом уже, когда ко мне приехал брат, он начал играть в CS, я такой, ничего себе. И дом не дал поиграть, это, наверное, тогда произошло, уже я это в 1.6 играл. Ну, где-то было 10, не, не 10, 8-9 лет не было. Что тебе понравилось в этой игре? Да, в принципе, я вообще игры какие-то любил, там PlayStation у меня был, а CS как шутер. А, и ну, такое для мальчишек, детей мужского пола он привлекателен тем, потому что ты там автоматы, стрелялки, и сразу мне это понравилось. И это про послали, как познакомился с самой CSGO? А, я, там была, она вышла, и была пиратская версия. Я попробовал на ней. Там у меня был слабый компьютер, было мало FPS, я вернулся на source, source, KSS. И потом уже в Steam у меня. Ну, поиграл в Доту какое-то время, и уже в Стиме купил КС и вот так. Как-то. Ну, не знаю, знакомство было всегда такое. Даже его не было. Просто где-то услышал, все. И потом уже спустя время поиграл. Насчет твоей тренировки перед игрой. Как ты тренируешься? Есть ли какие-то методы? De smatch, сюрф? Что ты вообще тренируешь? Куда ты вообще заходишь? Судя по соберу, куда ты не заходишь, уже две недели к нам. Я mm -hmm. тебя прощаю. Я прощаю на этот раз. Я вчера заходил, мы. Вчера. Да. Мы. Ну, вообще, я захожу на DM, я им и. Ничего особенного, в принципе, я тысячу раз говорил и скажу, что нет никакой супер тайны, как тренироваться. Надо просто много где-то делать. Что бы ты изменил в своем рабочем месте? Ну, я бы во большее места взял себе. Да, честно Ну. В принципе, да все необходимое есть. Кровать есть, стул, девайсы, компьютер, все есть, в принципе, еда, это достаточно мне. Ну, в будущем понятно. в своей квартире будет большой стол, не на одно место для всяких непонятных вещей на столе, вот, а пока так. Как ты узнал про переход в команду Virtus.pro? Какие у тебя были эмоции, и как вас к этому подготовили? Мы после Бласта поехали на автограф-сессию и там что-то связанное с Леново, нашими спонсорами бывшими в Алмату, и там отведя там автограф-сессию, пообщались с фанатами, с, там, с людьми, нас подняли на там, второй этаж в офис «Авангар» и сказали, что вот так вот, смотрите, такое предложение, и началось обсуждение. То всего. есть это по факту? Нет, нам не сказали, что вас, вас продают. То есть нам сказали, ну как бы нас собрали всех вместе, так получилось. И нам всем сказали в тот момент. Что сразу было заметно в разнице после в Может быть, подход организации к тебе именно индивидуальный, может быть, понятное дело, условия лучше. Но вот какие-то моменты, все, на которые ты которые ты заметил. Я думаю, в авангар больше. Все строилось на каких-то отношениях межличностных. Тут э, есть грань четко между игрок э, и руководством. Ну, там тоже так было. Просто здесь прям реально ну, чужие люди, чужо, ну, чужой человек, я просто наемный рабочий. Я тут играю до того момента, пока я не стану плохо играть, меня не заменят. Ну, потому что для меня эти люди просто как. Э, ну, реально начальник, и пока я их устраиваю, я работаю. А в авангаре там как бы из-за того, что мы с нуля начинали, как бы к нам отношение было другое, из-за того, что там, там Йонгун был внедрен, ну, с нами все это переживал, также там нервничал, э, и в принципе мы понимали, что дальше мы можем как-то посотрудничать, у нас ну, хорошие отношения, наверное, остались. А вот. после перехода в Virtus.pro вы показывали просто максимально плохие результаты. Почему это происходило и что вы изменили, что сейчас вы считаетесь самой стабильной командой ВСНГ? Э -э ну, скажу вот, что мы не самая стабильная, стабильная сейчас Нави, по моему мнению, потому что наш отрезок, он не так уж и длин. Все-таки месяц 4 мы играли, а Нави весь год стабильно, реально вот э то, к чему мы должны стремиться, да? То есть а по поводу, почему проигрывали, я думаю, там разные причины в разные моменты. Вначале, наверное, основная была то, что мы были вы, ну, уставшие, реально, мы играли без перерыва месяца 4, и у нас был отдых одна неделя. Ну, то есть, это ничего не значит, мы просто прилетели домой и, и обратно по турнирам, и даже банально вещи, которые мы играли, с которыми мы играли, люди уже все узнали, но мы должны были менять свою игру. Но у нас даже не было времени натренировать. У нас турнир за турниром. Ну, то есть, мы неправильно логистику построили. Ну, в связи с тем, что мало опыта, было, ну, реально, таких графиков. Потом уже это там атмосфера, то есть, как я говорил, это не связано с тем, что все ругались, а связано с тем, что уже какая-то потеря мотивации, то, что ты там проигрываешь, да, свои матчи отдаешь. Вначале у нас было все хорошо, там, Бласт выиграли, потом на турнирах выходили в плей-оффы, проигрывали обидные игры, вот эти обидные поражения, не накапливаются, накапливаются, накапливаются, и они как бы команду изнутри немножко разрушают. И кто-то уже из-за того, что мы там три года в буткемпе очень сильно устал и хотел взять перерыв, и мы уже доигрывали наш сезон как могли, то есть, наверное, с этим. Мотивация. Это самое главное у каждого человека. Как ты ее находишь? В разные периоды по-разному, но вообще она всегда во мне, внутри меня. Она подпитывается просто разными факторами, но в основном, как бы это банально не звучало, очень большой отрезок занимала просто аниме, какие-то там вещи, где люди превознемогают себя где они там тренируются, становятся сильнее, но обычно Сенен, не знаю, кто знает, кто знает, где человек там с нуля прокачивается, там любое там никогда не сдавайся, вот эти все самые банальные вещи, и вот они мотивируют, да, какой-то период, ну они обычно, это как тренинги, там люди там смотрят, у них появляется мотивация там на одну тренировку, а дальше пропадает, но вот с ними так не происходит, потому что серия за серией, серия за серией уже ты год как бы тренируешься и находишь ее даже в банальных вещах, а так... Наверное, чувство, что там какой-то уже у тебя имидж, авторитет, и ты не хочешь, чтобы он разрушался. То есть не хочется быть человеком, которого выигрывают. Ты уже борешься даже С сам, да, чтобы там не проиграть, лишний раз зайти, потому что, честно говорю, уже там прям супер стараться на тренировках, на праках а, тяжело. Ну, то есть ты понимаешь, что есть официалка, и ты понимаешь, что на ней ты будешь стараться, конечно, да, но все исходит из тренировок. И вот зайти и играть праки, там, и, и нажимать на стрейфики, там, сейвить, то же самое, не оверпикать, думать головой на каждом раунде, это уже, как бы, лень. И ты так смотришь на людей и удивляешься, господи, ты, ты реально сейчас это сделал, сделал все грамотно на праке, получил удовольствие от этого. То есть, уже, как бы, тяжело, тяжелее, чем до этого. Раньше я просто играл, как бы, тоже джейм тайм, сейв, сидела. Мне просто прикалывало, что я, типа, ну, реально круто играю не ошибаюсь и даю максимальный импакт стараюсь дать, там где-то, может, чего-то не знал и так далее, а сейчас уже, ты понимаешь, зажал и побежал, да, разменяйте, <laughs> выиграйте, разменяйте просто, но это неправильно, надо, конечно, всегда стараться и, сходя даже с ММ, -а, с... там начинать это все делать, чтобы был результат уже в важной игре. Mm -hmm. Сколько парагрузей? По-разному, когда-то 4, когда-то 5, когда-то 6, иногда можно и 7 сыграть. Um, то есть ты в этих праках так же ставишь? Пытаешься играть так же, как играешь ну, в серьезном уровне? Нет, потому что официалка отличается уровнем, сейчас скажу, правильных действий, правильных решений. И потому что во время прака я могу. Какие-то праки я скажу, там, пацаны, я сейчас постараюсь у фокус играть, да, там, чтобы. Потому что когда там много праков, ты там плохо играешь, ты уже сам думаешь, блин, почему это дело? давай я попробую сфокусироваться прямо чисто на своей игре. Но по сути так не выходит, потому что на праках я уже стараюсь, чтобы мы хорошо как команда играли, чем за своими индивидуальными действиями. А уже на официалках я... Надеюсь на то, что моя команда, и за счет того, что на праках мы это уже проходили, она уже поддержит меня, и где-то я смогу отпустить эту капитанскую роль, и они все сделают за меня. Но на праках уже что-то не получается на сто процентов отыгрывать. Хотя все зависит от того, какие праки, да, то есть где мы что-то тренируем и внедряем, либо там, где мы просто набираем форму. То есть тоже, опять же, двояк. А, ситуация со скинченджером. У тебя был бан за него. Так точно. Так. Почему? Зачем? Это что? повтор? И почему тебя разбанили от нет. Ну, его разбанили сейчас. Почему тебя так быстро разбанили? Во-первых, там э, поэтапно. Нам дали бан на IC. Это не бан, это просто Эсе. В момент, когда я использовал, э, им пользовались два года назад. Ну, два года подряд им пользовались все. Я попробовал. И как это бывает, сразу не повезло, сразу бан. То есть я там поиграл, может, неделю, и сразу бан на IC. Именно потому, что на IC там специальный античит, и он не пропускает вообще никакие программы, и дали там бан за посторонние программы, грубо говоря. И все, я перестал пользоваться. Но, по сути, это постороннее ПО, и они его обновляли сами SkinChanger, там, чтобы обходить все эти даже античиты, блокировки, и уже, наверное, вы поняли, что это прям как чит может действовать, потому что они настолько все обходят, что там уже, в принципе, может не просто смена скинов быть, а уже там и что-то другое. И поэтому, наверное, была такая волна. Ну, как я, наверное, думаю. И почему меня разбанило его нет? Потому что у меня прошел год на AC, и меня анбанили, Ну, просто разбанили на AC. Его тоже разбанили через год. Но потом ему дали вакбан. Вот в чем отличие. То есть ты подозреваешься, что он получил вакбон за щиты? Нет, я не знаю, за что он получил. Ну, как бы, никогда он счетами со мной не играл. И я склонен верить тому, что, конечно, он играл без щитов. Потому что, ну, как человек может играть счетами, если я с ним играю столько лет? А, и я считаю, никогда, я не могу настаивать и говорить, что мое мнение супер верно, и я совершенно в нем уверен. Потому что это такое дело, что ты... Доверяешь, не доверяешь, но по факту, там, у него что было? Его, он играл ММ, ему кинули репортов, ему дали временную блокировку, а потом эта временная блокировка переросла в Акбан. Не знаю, как это вышло, не знаю, почему это вышло, но в итоге это вышло не у него одного, а у, у большого количества юзеров. Может, не повезло, может, не знаю, еще что-то там, это по стороне ПО SkinChanger, они все-таки выявили его. Но ситуации различные. Вот. и когда-то бывает так, когда-то мне на самом деле повезло еще, что все так обошлось, и что потом мне никогда никто ничего не говорил, мне сказала просто Айси, создай новый аккаунт, потому что ты не можешь играть со своего стима. Да, да, и у меня был новый аккаунт, который, кстати, тоже взламывали, но там все обошлось. А... Но и только недавно мне сказали, можешь заходить со своего основного аккаунта. Вот. Топ-3 игрока по твоему мнению? Только можешь... Этот, если что-то близко, поэтому можешь отвечать просто три слова и все. Блин, а я, как всегда я начинаю воду какую-то лить. Но пусть будет. Колзера, Адрен. Адрен? Форест. Какой Адрен? Да. Э, наш, казахский. Почему? Подожди, я... стой, стой, стой. ты сейчас сказал Колдира, Адрен. Да. И Форест, либо Get right, что такое. Гетрайт ошел, right кстати. какая... Почему Адрен? Э, я просто не так давно узнал, что он выиграл чемпионаты мира в Сорсе в 1.6. КСГО? Да. Кто еще в мире выиграл все чемпионаты в разных версиях Контр strike Нет таких игроков. Поэтому, если человек в любой игре способен выиграть чемпионат мира, то он должен быть в списке. Но я это сам недавно узнал, поэтому вот так. Это достойно, кстати, да. я не, не задумался. В чем твои главные минусы, что ты хочешь исправить себе? А, да, в принципе, нормально все. А -а -а. Я думаю, что... Ну, это, это минусы, не минусы, а, допустим, там образ жизни. Это все самое стандартное, что у каждого человека примитивное. Там, спорт, образ жизни, что каждый там себе ставит каждый год условно, и что он там не выполняет. Все, все это обычное, стандартное. Как бы ничего сверхъестественного. То есть ты доволен собой? Ну, не тоже доволен, просто живу, типа, плыву, по течению, как бы существую, все, ничего такого. Как у тебя на личном фронте? и думаешь ли ты, что это мешает развитию? У меня есть девушка, она из Волгограда, и мы довольно долго уже общаемся и встречаемся. Из-за того, что она в Волгограде, я думаю, она мне не мешает никак. Я играю в КС, она учится по поводу, там, мешает ли личная жизнь. Я думаю, нет, если грамотно выстроить, то все. Но, опять же, вот если вы живете вместе, совместно, тут, тут должно быть личное пространство, то есть, у, у каждого человека, чтобы он мог там заниматься своим делом, наверное. Ну, я не знаю, как это, я не опытен в этом, как там все обстоит эти все, да, поэтому не могу сказать, но если, в принципе, ты не прям, э, не умеешь разговаривать, не умеешь находить контакт, и не можешь объяснить свою позицию, не можешь договориться, то Наверное, будут проблемы, но если ты нормальный человек, способен говорить, то проблем не должно быть. Работает ли Джейн Тайм в своем финансовом плане? Копишь ли ты на что-либо? Э, я коплю на что-то достойное меня. На что-то, блин, нормальное. Квартиру. Э, все. Ну, просто коплю. Да, потому что сейчас такое время, э, то, что зачем о чем-то думать, кроме как о Важно раскидать деньги по разным там типа валютам, чтобы стабиль, стабильность была. И потом уже, когда будет время, я уже начну думать, что как можешь вкладывать, можешь купить недвижимость, сохранить. Сейчас, во-первых, не так много денег, чтобы уже задумываться о том, что с ними делать, а во-вторых, во-первых, во-вторых, сейчас есть цели, игра и главное, чтобы тебя ничего не отвлекало от этого. У тебя есть права? Нет. Никогда не думал? Думал как раз, чтобы просто музыку послушать и все, а так нет. Ну, это хороший вариант. Ну, такая ну, большая нет. колоночка. Просто это как развлечение можно тебе использовать? То есть, понятно, делать и выезжать никуда не нужно. Ну, Посмотрите. с моим образом жизни машина не прям важна, но еще помимо этого, я считаю, что машина должна отойти на второй план, после квартиры, может да. даже с запасной квартиры, уже, может, какой-то дачи, чтобы ты уже понял, что тебе нечего уже купить и ты уже тратишься, там, татуировку сделал себе со, со скуки, там еще какой-нибудь аудиоцентр аудио купил, playstation, игры, машина ходит вот в это. Что ты купил самое дорогое за всю свою карьеру? Я помогал маме, э, с, ну, всякими покупками, там, ремонтами, э, а конкретно вот так, чтобы игрушечки какие-то, то это Айфон, о чем я жалею сейчас, потому что Дуров сказал, что я на андроиде сижу, ваш iPhone приложение блокируется. И вот это, конечно, да, плохо. И кроссовки, и балансяги. Но себя оправдываю тем, что был повод, э -э я вернул свой второй аккаунт, с которого играл Сия. Ну, типа, как бы, надо было себя похвалить. То есть моя карьера могла, могла закончиться тогда уже. Второе, нам дали суточные, огромные в евро, который надо было потратить, в принципе, потому что это разную валюту в кошельке возить не очень. То есть за всю историю трехкратный финалист чемпионата мира купил Панельсиагу да. и помог маме? Ну, там iPhone. ТОП-3 снайпера в CS:GO. Эм, так... В разные периоды... Не, сейчас. Эм... Сейчас, я думаю... Ну, блин, тяжело сказать так, Ну девайс стопудово, вот девайс стопудово. Симплзайон, они, конечно, крутые снайперы, они универсалы, они на всем могут. Но так, чтобы конкретно... Я просто, наверное, снайпер... Ну, они, их можно сказать, да? Ну, как, как раз-таки они и в топ-3 за последние два года. Но если они просто универсальные, талантливые игроки, то можно в других брать, типа, там, Сурсен, Кэйдиан, они в этом году тоже набрали форму, и они тоже хорош, хороши. Есть ли у вас самый сложный оппонент, против которого вам сложно играть? Безусловно, как и у каждой команды, у нас есть свой соперник, но называть его я не буду, так как это может... Среаг... Они да. могут среагировать? Да, и они уже станут э, не такими, уж... Угу. Наоборот, они, они будут думать, что они лучше нас, и из-за этого мы будем их выигрывать. Окей, ну... А важно, чтобы у тебя всегда был тот соперник, который тебя выиграет. Потому что если мы им скажем, то мы начнем их выигрывать. А когда ты непобедимый, то ты великий. Психология, да-да-да. И кто же это, а он не скажет. Были ли у тебя проблемы из-за киберспорта по Ну да, ну как бы как у всех. Позвоночник, лишний вес. Может, какие-нибудь э, э, плохой режим, там, витамины, но из-за того, что я молодой, у меня, в принципе, не так все плохо. Внезапно вопрос. Что ты скажешь про твоего бывшего тиммейта Паша Нож? В двух словах. Э, два слова, ну, Паша Нож. Хороший человек, рофлер, веселый разбирается и в игре. Ну, когда мы с ним общались, это было года три назад, в принципе, все понимал. Наверное уже, ну он сейчас изменился. Там раньше он был помоложе, поострее на язык. Сейчас-то, мне кажется, у него такой образ больше доброго, семенина там капитана. Молодых себе подтянул, их там учит, подсказывают. Наверное так. Ты с ним обузил Бузил фейсит, зарабатывали деньги? Ну, это один месяц было. Мы не заработали деньги, мы заработали пару скинов за один месяц. Сколько вызвало вест крип? У меня 59, у него 65. Как это получается вообще? То есть там столько крипы играют, или у вас... Не-не-не, там играли все фейситы, не FPLские. Ну, и FPLские. Там мы играли против боксиков всяких, потом играли там ро против рапса, вроде. Ну или это Мастер-лиги уже было. Ты поднялся в этой лиге, зарабатывал деньги с Пашей, с Пашей. Дай совет людям, которые попадают в PLC, на квалификации к ним. Что нужно подкачать, чтобы играть с трантомами и повышать свой рейтинг и занимать топ-10. Так, я думаю, надо найти какого-нибудь игрока из FPL, который вам симпатизирует по его. Индивидуальный индивидуальной игре, скиллу, там, понятно, ваша роль, грубо говоря, и смотреть его демки даже с миксов, и смотреть, как он выигрывает. Ну, а лучше, конечно, смотреть, ну, у кого большой винрейт. То есть, почему у него этот винрейт такой большой. Наверное, первое, чтобы я сделал. Потом, наверное, ну, в, в общем и целом развиваться, как игрок, чтобы выиграть. Потому что очень часто вот это мнение, да как мне выиграться, но четыре поляка. Хотя зайдет симпл, в любую стак, и как бы выиграет. Вот. Значит, ты недостаточно скиллованный, чтобы тащить за собой четверых. Все очевидно. Сколько тебе было часов, когда ты понял, что у тебя есть перспективы, чего-то добиться в космобе? И в каком это было году? Вот этого самого осознания того, что ты чего-то там стоишь. Я помню, Колзера говорил: когда он выигрывал на, на трене там официалке то, что Ого, я оказывается киберспортсмен, нереальный там крутой игрок уже. Это осознание, оно обычно его нет, оно происходит уже по истечению какого-то времени, когда ты уже прошел какой-то путь, условно, я там вы, выиграл минор, съездил на мажор, меня кикнули, вернули, еще сыграл, и потом я уже понимаю, ну да, это уже жизнь, какой-то отрезок, ты там киберспортсмен, за тобой там следят, постоянно ты там на виду, кто следит за КСом, но вот конкретно, когда ты играешь, у тебя нет прям такого вообще рефлексии по поводу того, что ты там уже на, на, перешел на следующий этап, этого нет, это происходит со временем. А еще, когда ты становишься киберспортсменом, наверное, да, там какая-то первая команда, все твои мысли направлены на то, чтобы ты хорошо играл, а не на то, типа, кем я являюсь, ты как бы не думаешь ни о чем лишнем. Как родители реагируют и реагировали на твои успехи в киберспорте? Сейчас они положительно реагируют, потому что... Это уже стало моей ну, частью меня, я там зарабатываю, живу, там, в, грубо говоря, в свое удовольствие. То есть это жизнь, о которой я на самом деле мечтал, когда там смотрел стримы дредов, соло, к подоте, И а до этого, конечно, недопонимание. Это С этим все столкнулись впервые. Тогда же не, речи не было о таких деньгах, которые сейчас. Тогда, вообще, когда я этим увлекался, и, то есть даже все опытные. Там, Эдвард, Адрен, они играли не за деньги, а за идею. И, и я, в принципе, тоже начинал играть просто потому, что мне нравилось. А вот эти вот призовые, постоянно турнирные операторы, новые спонсоры, это уже пришло все гораздо позже. И вот когда даже об этом нигде не было там, в новостях, на слуху этого не было, тогда, понятно, все относились плохо к этому. Они смотрят твои игры? Мама смотрит э -э HLTV таблицу. А вот кто тебе счет говорит, цифры говорит. Mm, да, и она там не переживает, тоже не смотрит прям игры. Она смотрит только против команд, вроде как, я понял, которые… Тер-1? Нет, наоборот. Тер-3, там, Тер-4, да-да-да, где она, oh. а да, где там совнуха какая-то, то она не смотрит, чтобы не переживать. Вау. Wow. Да, лайфхак для всех родителей. Прикольно. Поддерживаешь ли ты общение со своими друзьями до киберспорта? Я видел твой пост, когда ты писал овердрайва о том, что если сравнить отношения к друзьям до успеха и после, оно одинаковое, просто люди тебя по другому воспринимают. Это был хороший ответ. Остались ли у тебя вообще друзья? друзья? Да. да. <смех> ну я считаю, что, наверное, остались э, мои друзья. Э, у меня круг общения раньше был там, по футболу, одноклассники, соседи по, по улице, и потом уже круг общения стал переходить в кс-сферу, то есть э, люди там с города с которыми я играл, с которыми я там проводил время. То есть сейчас с ними я общаюсь больше, чем со своими старыми одноклассниками, потому что, ну, как бы, у нас больше общих тем и по истечению времени, но каких-то мостов я не разрываю и стараюсь по времени, если я в городе, нахожусь с ними встречаться. Да и, в принципе, мои одноклассники, они все как бы как, как, так или иначе связаны. Мы с ними ходили на ланы. Ну, сейчас уже гораздо меньше да и в принципе э, относительно того как я общался это считаю я не общаюсь с ними но по факту я не общаюсь сейчас ни с кем то есть там ну два человека потому что ну чем за свет ты становишься тем больше времени ты проводишь со своими как бы коллегами там, тиммейтами больше да, там один-два один человека остались с которыми я, там постоянно переписываюсь но опять же можешь там через два года и я не пропадут. Когда последний раз ты с с человеком? Недавно, это зимой. Но у меня есть в Питере есть один знакомый друг, тоже из cs CS-сферы. и я с ним вижусь периодически, когда у меня есть окно какое-то, и оно не занято. Сложно ли играть против Нави? Да, безусловно, там собраны одни из лучших индивидуальных игроков мира, и команда постоянно прогрессирует, меняет, добавляет, там работает большая команда. С ними. И, конечно, это очень сильный соперник, серьезный. дуэли с Симплом. Ты чувствуешь его? Я чувствую, что человек играет на высоком уровне, но конкретно какого-то соревновательного момента у меня с ним нет. Да и, в принципе, наверное, это было звучало. Да, я там с Симплом соревнуюсь, а дела... Я соревнуюсь как игрок, потому что... Ну, то есть, если б я там сдался, либо еще что-то против лучшего игрока мира, за, по многих, со многих слов, там, всего КС, да, то есть, ну, у меня, понятно, есть какая-то дуэль с ним. Потому что лучший игрок мира хочется показать, что ты тоже, как бы, не промах. Но конкретно я ставлю результаты команды выше, чем свои. И если я даже в салат все плохо буду делать, но мы победим, то я выберу это. Ты же видел после Шелти, то что ты мог занять топ-30 с Миром? Э, нет, Но. не видел. Нет? То есть самые близкие были из СНГ, это ты и Мир. Вы О, в топ-30 были. Прикольно. Мне повезло. Но в прошлом году я был 22-й, вроде, или 21-й. Да. да. ну по-моему, Вот так вот. Все. Все. Все. Все. It's over. Ребят, это было интервью. Это было интервью. Вместе с Николаем Соболевым. Соболевым. Спасибо тебе большое. Это было реально классно. За всю историю интервью это был самый лучший выпуск, по моему мнению. Но в монтаже, может быть, все изменится. Посмотрим. Спасибо, кто смотрел. С вами был я, Эрик Шоков. И ждите новые ролики. Не забудьте, пожалуйста, подписаться. И играйте на шоке. Пока.